Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает играть в Вальхейм. В сегодняшнем выпуске продолжаем открывать Вальхейм по-новому. А вот, чтобы твое дальнейшее развитие и выживание было достаточно комфортным, братишка Скретч спешит тебе рассказать и показать про совершенно два новых предмета, которые нам откроются, когда мы а, перейдем в бронзовый а, век. Это, конечно же, речь пойдет у нас сегодня о тележечке, вот об такой, да, вот как она делается и... И, а, как ее использовать, конечно же, расскажу, покажу И речь пойдет у нас сегодня о том, как же сделать более быстрое и более комфортное а, транспортное средство Которое позволит нам перемещаться по океану Это, ребят, совершенно новая скоростная лодочка Сегодня здесь и сейчас в прямом эфире Поэтому, зрители, запасайтесь, пожалуйста, чаечком, печеньками Дальше будет очень много интересного, годного а, контентика Ну и также не забудьте влепить лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка А взамен за твои Братишка Скрэйч будет радовать тебя годными крутыми видосами а, по самым современным видеоиграм, таким, например, как а, Вальхей. Ну а мы, друзья, начинаем! Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров, дорогой зритель. Чтобы больше перевозить и переносить, нам потребуется совершенно новое устройство. Такое, как, например, вот эта вот а, тачка, которая будет нам служить верным помощником при перевозке а, предметиков. Она имеет 18 целых слотов и не имеет практически никакого а, ограничения. По перевозимому а, весу, как мы видим здесь Главное, что если мы слоты все забьем Значит, а больше, соответственно, сюда запихнуть мы а, не сможем Как сделать эту тележечку? Очень легко и просто. Нам для этого потребуются бронзовые а, гвозди, которые можно сделать вот на этой вот а, кузнице. Что, ребят, на, новые, на бронзовые гвозди надо, конечно же, ответ прост. Нам нужно немножечко бронзы. Берем один слиток и крафтим себе немножечко бронзовых а, гвоздей. Как только мы это сделаем, а, в наших рецептах появятся совершенно новые а, чертежи. Давайте, ребят, посмотрим, где можно найти наш с вами а, тележечку. Вот она, ребят, ребятушки, карт называется она, да. Либо же тележечка, либо же повозочка, либо тачечка. Вот таким вот образом она у нас выглядит Как она крафтится? Из чего? Нам потребуется 20 простой древесины и 10 бронзовых гвоздей Кстати говоря, гвозди также понадобятся нам для создания карвы Это у нас совершенно новое водное транспортное средство Которое позволит нам исследовать дальнейшие горизонты наших с вами приключений Поэтому, ребятки, сейчас все покажем Что ж, давайте испытаем нашу тележечку в деле При том, как мы выцепляем эту тележечку она сразу же начинает тормозить с небольшим а, процентом нашего с вами игрока То есть скорость перемещения у вас уже не будет такой бодренькой, как она у вас была а, до этого а, Минусы этой тележки в том, что при на, ударах об какие-нибудь, например, камни вот об такие Да, если мы, например, наскочим как-нибудь да, на камень или наедем на него у нас Наша тележка претерпевает повреждения, которые со временем ее могут а, разрушить Например, если мы в дерево вот так вот заедем Кстати, видите, ребят, тележка может также оторваться, если мы на большой скорости влетим а, в какое-нибудь а, препятствие Так что следите внимательно за своей тележечкой, чтобы она всегда была у вас за а, спиной, но ну, иначе вы просто, ребят, можете а, быть ошарашены, когда вы просто прибежите куда-нибудь на место, да, слишком сильно торопившись туда, и, не, и, не, и окажется так, что вашей тележки уже сзади а, не будет, да, поэтому всегда, ребят, будьте бдительны, смотрите за а, тем, где находится в данный момент ваша а, тележечка, ремонтировать тележку можно только в зоне действия верстака, а, то есть у вас должен быть должен стоять верстак а, рядом видите ребята у нас она немножко повредилась и уже а, поменяла совершенно а, другой а, цвет на более такой ветхий так ну что ж об кусты ребят тоже она у нас повреждается то есть об кусты именно вот не об траву а об кусты именно вот такие, например, кусты с малиной, да, вот, например, тоже могут повредить нашу тележечку. Видите, да, цифры урона вылетают. Это, ребят, все вредит состоянию нашей тележечки. Да, вот эти вот пеньки тоже могут ее повредить, специально придя и разрушив, разрушив ее, поэтому старайтесь отбивать. Да, о минусах, мы, ребят, мы поговорили, что она разрушается, у нас плюсы есть определенно. Плюс в том, что ее можно катить и при том, когда вы будете ее катить, можно а, взаимодействовать точно так же со всем окружением, как вы взаимодействуете а, без нее. То есть беспроблемно можно собирать, например, малинку, а, можно убивать а, монстров, можно также взять лук и а, стрелять из лука а, ровно так же, как и без тележки. Но единственное, ребят, у вас будет ниже а, скорость и... Будет, конечно же, при беге расходоваться также выносливость. Это, ребят, основные минусы и плюсы данной а, тележечки. Ну и преимущественный плюс данной тележечки в том, что вы а, с помощью этого устройства сможете перевозить гораздо большие а, грузы. Да, если вы, а, если вот так, вы, ребят, будете слишком долго бегать и собирать, а, например, ту же самую древесину то с помощью этой тележечки вы можете пачками просто привозить древесину на вашу а, базу. И не только, друзья, древесину, также камень, также и металлы различные. Все-все-все, что вашей душе будет а, угодно. Давайте нарубим немножечко леса. О, вот этому мы тут лицеповал устроили. Вот только посмотрите, да, почти пол леса сразу повалили мы. Как хорошо, кстати, смотрите, стоят у нас бревна сейчас. Мы можем три штуки сразу разом... Рубить очень выгодное расположение и просто на скиле, друзья, просто на скиле сейчас мы вывозим. Ой -ой, ой ой ой ой ой вы посмотрите, что творится, пол леса повалили сразу мы. Одно на другое, принцип домино, друзья. Все, считаю. инвентарь у нас, друзья, заполнен, да по максимуму 300 из 300 и мы уже все. Надо бежать на базу, надо, значит, возвращаться, чтобы забирать. А нет, друзья, когда у вас есть тележечка, просто-напросто подходите и нажимаете на кнопочку Е и сгружаете сюда то, что вы... Добыли. Как видите, здесь есть определенная анимация заполнения тележечки. Да, как только мы в нее заполняем, у нас появляются здесь коробочки, ящички. Да, очень интересным образом все у нас сделано. Сейчас оставшуюся древесинку мы подберем и поедем дальше. Еще одним минусом является тот момент, что наша с вами тележечка по мере ее заполнения становится гораздо тяжелее. На нее работает физика, то есть, например, вы можете ее очень легко и просто спустить со склона горы, ну или также с, с, с большим трудом, ребятки, на этот склон ее завести. Поэтому будьте осторожны и а, рассчитывайте свои действия, когда вы везете тележечку. Не забирайтесь а, слишком далеко в горы. Лучше оставляйте где-нибудь ее на склонах и поднимайтесь за основным лутом в горы. Лут спускайте, закидывайте в тележечку. А потом же эту тележечку самокатом, самотеком спускайте с горы. Но будьте осторожны, ребятки. Не забывайте про то, что у нее есть прочка. Если вы вдруг ее скинете неудачно и она у вас как-то полетит кубарем, то вы рискуете тем, что вы ее просто разобьете и не и давай монстрам также его а, разрушить, потому что любой монстр, да, он будет агриться, если вдруг он вместо тебя увидит поблизости эту тележку. Ну, то есть, если ты вдруг где-то какую-то заварушку с монстрами устроишь в лесу, да, и ты, например, убежишь там, ну, непонятно по каким причинам, или у тебя здоровье мало будет, или еще какая-то там беда, а, застышь, например, просто-напросто, то не бросай тележку одну, ее так же, как верстак и также как другую любую постройку а, враждебные монстры будут атаковать по умолчанию, если вдруг реально там не будет а, тебя. Поэтому обороняйся, грызи зубами, да, а, хоть полевками во всех плюсе, но держи оборону своей тележки, не дай тележечку а, разрушить, и тогда твое выживание будет отличным, скилловым и благополучным всегда и везде. Братишка Скретч не даст плохих советов, поэтому смотри видосик до конца, дальше будет много интересного годного контентика. Также, ребятки, хочется отметить тот плюс данной тележечки в том, что она является как дополнительным хранилищем причем дополнительным перемещаемым хранилищем на вашей э, базе Например, собрались вы строить какой-нибудь э, каменный замок Недалеко от вашего дома, в котором уже огромная куча ресурсов камня того же, да, находится А так просто-напросто бегать туда-обратно таскать э, Вы сами понимаете, что возможности нет, а камень достаточно тяжелая штуковина Просто загружайте камень в тележечку И айда пошел э, на строительство вашего, э, вашего красочного э, замка Короче, ребятки, функционал этой тележечки позволяет вам выживать гораздо комфортнее в данном мире. Пользуйтесь на здоровье, но учитывайте, что для ее постройки нужен как минимум бронзовый век. Ну и ремонт этой тележки осуществляется при помощи простого молоточка, так же, как и любую построечку в вашем э, хозяйстве, в вашем лагере. Вот таким вот, ребятки, образом мы починили тележечку э, и можем ехать дальше. Так как нам нужно дальше развиваться и искать новые земли, э, нам, мы, ребята, одним платом всего лишь не обойдемся. Нам нужно судно по поувесистее и понадежнее. И такое судно, конечно же, у нас а, имеется. И давайте сейчас я вам продемонстрирую, как же его можно а, сделать. Изначально также нужен будет, конечно же, бронзовый век. То есть вы должны открыть бронзу. Вы должны сделать достаточное количество бронзовых а, гвоздей. Как делается, ребят, бронза, я рассказывал в, в одном из моих прошлых видосиков. Нам нужно просто скрестить олово и нужно скрестить а, медяшечку. Тем самым мы получаем необходимое количество бронзовой руды. А, вот, например, 5 штучек сейчас сразу же сделали. И сколько, давайте смотрим, нам нужно а, гвоздей. Я, насколько помню, нужно 80 гвоздей бронзовых для того, чтобы построить эту самую карву эту лодочку. У нас есть в инвентаре только лишь а, 20. Из одного слитка делается сразу же 20 бронзовых гвоздей, поэтому нам потребуется еще а, 3 слиточка, 40, 60 и 80 у нас в кармане есть Замечательно а, Да, друг, если ты не в курсе, как перейти правильно, грамотно и без потерь в бронзовый век И как освоить бронзу То, пожалуйста, переходи в плейлист по Вальхейму Под данным видосиком ссылочка имеется Там я все подробно рассказываю и показываю Приятного тебе просмотра А мы продолжаем, друзья, продолжаем развиваться и строить совершенно новые ништячки а, в Вальхейме Так, ну что ж Давайте посмотрим, из чего же крафтится наш с вами еще карвы, которая находится в графе прочее. Вот, ребят, находим карвы, нам потребуется 10 шкурок оленя и 20 смолы. Это уже, ребят, гораздо проще, эти ресурсы у нас должны быть с самого начала, как только мы начинаем, так 8 и еще парочку давайте мне заверните. Пожалуйста, да, мне должно, у меня должно быть 10, значит, кожи оленя и... А, смолы тоже мне, пожалуйста, 17. По-моему, там сколько там было? 20, по-моему, да, нам нужно... 20 штучек, 20 штучек а, смолы нам необходимо. И да, друзья, доступна наши с вами карвы. Я не знаю, ребят, как правильно это переводится, поэтому просто называю это все дело лодочкой. Ну и давай, зритель, посмотрим на основные моменты, которые стоит учитывать при а, постройке этой а, лодочки. Естественно, у тебя, у твоей базы, у твоего лагеря должен быть свободный доступ к воде. А, да, да, можно даже сказать, чтобы он был охраняемый, то есть за заборчиком и за все, и со всеми прочими вытекающими. Я например же, построю вот здесь вот за этим камушком, да, эту лодочку свою, потому что а, близко к берегу строить опасно, а, злостные монстры могут просто зайти в воду и разрушить нашу с вами постройку, поэтому я построю ее где-нибудь здесь вот а, в воде. Давайте, ребятки, построим уже эту посудину и посмотрим на ее а, функционал и преимущество перед платом. Ставим, ребятки, аккуратненько, чтобы не повредить. Тадамс, есть такое дело! Хорошо она у нас села на водичку, да, даже нигде ничем не зацепила, не пробороздила, и дырмы в ней не наделали, да, значит, ребятки, все у нас прошло э, гладко. Ну что ж, забираемся на борт, и, как говорится, начинаем смотреть. Также, ребят, как и у плота, здесь есть специальный руль, которым можно управлять и с, с помощью которого можно задавать а, несколько а, скоростей. Первая скорость задняя, да, у нас можем вот таким образом перемещаться а, три передних, то есть это сначала а, мы гребем веслом аккуратненько, да, тихонечко плывем, ну и с помощью паруса быстро плывем а, по ветру, но нам это сейчас пока что не надо, поэтому стоим на месте. Основное отличие в том, что эта лодка гораздо скоростнее, чем плот и при максимальном ветре мы можем развивать скорость аж до 17 км в час Это достаточно подходящая скорость, чтобы плыть наравне со морскими змеями Которые на плоту нас просто-напросто быстро догонят и зажрут А здесь мы можем вполне себе достойно бодаться с этими чудищами с морскими Следующее основное, ребятки, преимущество перед плотом Здесь на борту имеется storage, то есть хранить в которое мы можем поместить аж до 4 слотов различного а, лута, то есть будь то это дерево, будь то это уголечек, все что угодно, друзья, мы можем сюда поместить в разумных а, пределах. А это значит, что мы можем с соседних островов на этой а, посудине возить, уже перевозить определенные грузы, нежели а, на плоту. На плоту, к сожалению, этого нельзя сделать и ящики дополнительные поставить тоже нельзя. Можно, ребят, извратиться, закатить Каким-то образом сюда тачку нашу с вами Но это будет, ребят, геморно, потому что Вы э, эту тачку С этой тачкой намучаетесь, да, в вашем Путешествии она будет постоянно выпадать У вас, ну, в общем, сами смотрите Это, как говорится, за запара личностного Характера, я лично этой Ерундой не занимался, и мне хватает стандартных, стандартных легальных способов для того, чтобы перевозить, перетаскивать Лутецкий. Ну, следующие, ребята, это также у нас есть возможность ухватиться за мачту. Дальше у нас есть вот здесь вот место для... Дополнительных ваших тиммейтов да, Для игроков, чтобы можно было Спокойненько, комфортненько передвигаться Раз, может человек уместиться Два, может здесь человек присесть Один может человек держаться Три здесь за мачту И сюда, по-моему, на задние Да, ну а тут у нас, собственно, место а, рулевого То есть три человека спокойно могут перемещаться Даже четыре, ребят, человека Спокойно могут перемещаться а, С гарантией того, что кто-то не выпадет У вас в путешествии в воду да, Не останется в воде и не будет сожжен мор Морскими чудовищами это, ребят, очень удобная лодочка Которую, конечно же, стоит крафтить Для наших дальнейших а, путешествий Иначе не видать вам, ребятки Дальнейшего прогресса в этой игрушечке Так как летать мы не умеем а, Телепортироваться вам тоже нельзя будет Потому что порталы в этой игрушечке Мы настраиваем сами под свои нужды Поэтому лодочка Это наше все И каждому игроку практически придется пройти Через это, а, через это ремесло лод Лодкостроения По-любому а, В идеале же для всего этого этого дела нужно построить нормальный лодочный а, причал, чтобы мы могли спокойненько а, посадиться в наши, значит, лодочки и путешествовать так. Вот, как мы сейчас делаем, это, конечно же, кустарный метод, да, это очень такой, знаете, а, за неимением ресурсов метод, да, просто-напросто ее скинуть на воду и, и, и плавать. И каждый раз на нее, знаете, приплывать, подплывать и так далее. Нужно учитывать тот факт, что вы можете просто-напросто да, просто прыгнув в воду уставшим, а, отплыв от нее немножечко, и не доплыть потом обратно и умереть прямо в воде. А смерть, ребятки, здесь очень коварная штука, потому что мы теряем не только часть ресурсов, а еще и часть наших с вами вот этих вот замечательных а, навыков. Берегите, друзья, свои навыки. Ни в коем случае не помирайте лишний раз и тогда ваше выживание а, будет достаточно насыщенным, не бодреньким. Ежели вы будете помирать на каждом а, шагу. Итак, про лодочку мы с вами рассказали, про новую. Путешествия нас, конечно ждут в следующих сериях. А теперь, дорогой мой зритель, хотел тебе рассказать еще про одну штукенцию. А речь, ребятки, пойдет об еще одной штуковине, которая также находится в, во вкладочке прочее. Это, ребятки, Варден или же Оберег вашей базы На постройку которого Нужно 5 качественной древесины 5 глазов грейдворфа И всего лишь одно ядро Суртинга. Надеюсь, ядро Суртинга у меня где-то в закромах, да, есть. Давайте, ребят, поставим этот самый варден, этот оберег. Ставится он как на улице, его можно установить, да, вот такой вот бородатый старичок у нас. Также мы его можем поставить где-нибудь даже на дощатом полу, вот здесь вот у нас дома. Вот тут, я думаю, будет ему самое место, это будет типа мой идол, которому я буду молиться перед каждым боем. Давайте, ребят, установим его где-нибудь вот здесь. И все, друзья, к нам прилетает наш верный товарищ пернатый друг хаген и пытается нам рассказать про этот варден оберег излучает сильную ауру не позволяющую другим викингам строить он также запирает все двери в пределах своего а, влияния но это, ребят, не главный его а, функционал. А, в основном, ребятки, он используется для м, игры на серваках, чтобы, допустим, ваш а, сосед недоброжелатель не смог у вас что-нибудь утащить или же просто так а, сломать. А, в соло-режиме же эта штуковина играет немножко другую функцию. А, здесь не было сказано про то, что она также отпугивает а, монстров. Варден не позволяет спавниться монстрам в пределах его... Действие. Для того, чтобы Варден начал действовать, его нужно, конечно же, активировать Оберег а, не активен в данный момент и нужно активировать Давайте, ребятки, активируем Да, теперь оберег работает и сейчас мы можем посмотреть, на какое же расстояние действует эта а, аура Когда мы подходим к нему, а, мы видим, смотрите, ребятки, видите, а, вот там вдалеке а, маячит у нас полоски Это именно происходит тогда, когда мы смотрим на наш с вами Варден и видим зону его а, действия Также, если вдруг каким-то случайным образом Подключится какой-то недоброжелательный игрок Ты будешь точно уверен, что твои владения защищены И никто у тебя ничего не, раз... тебя ничего не разрушит просто так И никто у тебя ничего не а, стырит Без твоего а, ведома и согласия Поэтому, ребятки, знайте, что есть такая штуковина, да а, Знайте, какой у него функционал И пользуйтесь на здоровье, братишка, скрэч фигни не посоветует Единственный нюанс по этому самому Защитному э, тотему в том, что на данный момент он вроде бы как не, защищ... не защищает тележки, которые находятся в области его. Действия. Поэтому недоброжелательный игрок может спокойно обшарить и облутать вашу тележечку и вроде бы как бы даже ее а, разрушить. Но это, ребят, не точная информация. Также из полезного можно отметить тот факт, что когда у вас будут атаковать а, в пределах радиуса действия этого значит, а, защитного оберега, то этот самый оберег будет сигнализировать вам о нападении. И вы будете всегда знать, нападает ли на вас вражина в пределах вашей территории или же нет. Он будет пульсировать синеньким. А, цветом. Давайте, ребятки, сейчас я вам это продемонстрирую, как это будет выглядеть. Вот, например, засек нас ошалелый с дуба рухнувший Грейдворф и гонится за нами. Вот, друзья, смотрите, начал, ребят, он ломать у нас на территории. Слышите, ребят? Вот, ребят, смотрите. Смотрите, ребят, как у нас происходит сигнализация. Этот тип ломает... И наша область, смотрите, каким образом подсвечивается Вот, ребят, смотрите, пошла атака Все, вот, пожалуйста, ребятки, оповещение пошло Как только нашу базу начинает атаковать Любой ее элемент Наш Варден оповещает нас вот такими вот сигналами а, То, что производится атака И нужно срочно идти и все это дело, а, дело искоренять. Это, ребята, очень удобно, когда, например, ваша база, ребятки, и ваш заборчик находится в радиусе действия этого Вардена. И если у вас за забором происходит какая-то атака, которая обычно не видно, а тем более уж не слышно, вы можете определить с помощью вот этого Вардена, что вас атакует, просто посмотрев в небо и увидев, что ваша область мигает. Я думаю, что это очень, ребят, полезное и приятное открытие. Пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Я думаю, что с приобретением этого этой штуковины у вас ваше выживание, да, станет немножечко э, комфортнее. Ну и с этими прыщелыгами мы, конечно же, разбираемся. Они на нас уже изрядненько э, поддостали. Напоминаю, что для его правильной работы он должен быть активен. При его установке, как только вы ее ставите, он по умолчанию деактивирован, и нужно специально к нему подойти и нажать на него, чтобы он был активным. Вот так вот у нас происходит деактив деактивация его, а вот таким вот образом мы Активируем этот самый а, тотемчик Каких-то других бафов он нам не привносит Только лишь, друзья, он привносит нам ту самую область Которая будет очень нам полезна Когда вы играете с друзьями Конечно же вам хотелось бы, чтобы многие из них Были авторизованы в этой самой области И могли пользоваться сундуками Открывать двери без проблем Это, ребят, можно сделать следующим образом Просто-напросто деактивируйте Этот самый оберег Владельцем будет являться именно тот человек, который его а, Установил и здесь это подписано Вот видите, я его установил и владелец Scratch. Пока у нас оберег деактивирован или не активен Любой ваш друг и товарищ может подойти к нему и авторизовать себя в списке разрешенных а, викингов. А, для того, чтобы удалить ненужных людей или же деактивировать, вы можете либо попросить вашего друга повторно, а, повторно сделать ту же процедуру, да, то есть один раз нажал и Е активировал себя, да, внес в список, второй раз нажал, просто деактивировал и выписался из него. Или же вы можете, ребят, просто деактивировать, сбросить всех, разрушив этот вардан и установив его заново. Таким образом вы просто-напросто его сбросите и снова нужно будет активироваться тем людям, которым нужно. Ну что ж, на данный момент это вся информация, которую я вам хотел рассказать про э, дополнительные плюшки и фишки в данной серии. Надеюсь, тебе, зритель, понравилось и твое выживание после просмотра этого видео станет гораздо более комфортным и интересным, чего я тебе, конечно же, э, желаю. Если же, зритель, ты считаешь, что братишка Scratch упустил очень много важной и интересной информации, то напиши ему об этом в комментариях, да, поругай его немножечко, и братишка скреч конечно же, услышит тебя и запишет, возможно, повторное видео с исправлениями а, по твоим а, рекомендациям Также, зритель, если у тебя есть офигенная какая-то крутая тема по поводу какого-нибудь крутого видео по Вальхейму То пиши, не стесняйся мне в комментариях И, возможно, в следующей серии ты увидишь именно предложенную тобой а, идею Ну что ж, на сегодня пока что это все Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует!